Всем привет, дорогие мои друзья! Здравствуйте, меня зовут Ира. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я хочу поговорить с вами о голодании. Вы знаете, я когда вам сказала впервые о том, что я практикую голодание, длительное голодание, да, то я даже... Даже думать не могла, что такое количество моих подписчиков напишут в комментариях, что эта тема им, во-первых, интересна, а во-вторых, они сами тоже практикуют эту методику оздоровления, голодания. Это было для меня очень удивительным. Я Не подумайте, что я так как-то по-особенному отношусь к своим подписчикам как-то негативно. Нет, наоборот, я очень люблю всех моих девчонок, всех вас, дорогие мои. Очень ценю каждого подписчика своего. Но я все-таки думала, что вы как-то скептически отнесетесь к вот этому моему признанию, к этой откровенности. Но тем не менее... В общем, нашлось достаточно много людей, которым интересна эта тема, поэтому для вас, мои дорогие, либо для тех, кто впервые зашел на канал, сегодня разговор о голоде. Я голодаю уже около года, периодически, длительно голодаю, и собираюсь это делать и в дальнейшем. Поэтому, если эта тема вам интересна, то, пожалуйста, подписывайтесь, и будем частенько об этом говорить. Значит, ну, во-первых, для того, чтобы рассказать о своем опыте голодания, для начала я хочу сказать, что голодать я начала не для того, чтобы похудеть или там, для того, чтобы там как-то улучшить свою, свой внешний вид, свои формы. Я голодать начала по той простой причине, что мне еще несколько лет назад диагностировали такое хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание как красная волчанка и э, способов лечения этого заболевания на данный период времени нет то есть э, аутоиммунные заболевания на данный момент времени, я не знаю, как в той стране, где вы живете, я говорю сейчас за то, что предлагают мне врачи, а мне врачи предлагают ходить к ревматологу, следить за состоянием здоровья, пить гормоны и лечить тот орган, который на данный момент попал под воздействие собственного организма, и в общем-то, уничтожается даже, можно так сказать, собственным организмом. Они просто лечат тот орган, который на данный момент страдает, и дают тебе вот такие вот пачки гормонов, и на этом все лечение заканчивается. Конечно же, я такой человек, что я, в общем-то, хотела посмотреть, что еще можно сделать для себя, кроме вот этого медикаментозного, абсолютно какого-то бестолкового лечения. На мой взгляд, опять же, я знаю, что среди моих подписчиков есть очень много э, людей, которые страдают разными аутоиммунными заболеваниями. Мало того, в нашей семье э, тоже есть. То есть аутоиммунных заболеваний так много разных. Вот у меня одно из них – у мужа моей племянницы другое. У многих из вас тоже они есть. Мало того, я вам хочу сказать, аутоиммунные заболевания у некоторых из вас есть, но вы об этом не знаете. Ну, и лечите просто другие симптомы. Но на самом деле я бы тоже не знала о своем аутоиммунном заболевании, если бы не совершенная случайность. У меня под глазом было красное пятнышко. Ну, так как я женщина, меня как бы на лице каждое пятнышко и каждый какой-то там фрагмент вдруг появившийся беспокоит. Я пошла к дерматологу. Дерматолог мне сказала, что его надо истечь и сдать на гистологию. Что мы и сделали. И вот уже гистология показала мне, что это аутоиммунное заболевание, которое называется волчанкой по-русски. Не буду говорить, как это называется по-испански, это все равно вам ничего не даст. Так, ну и в общем-то она меня послала уже к узкому специалисту, который именуется ревматологом. Вот. Ну, э, способы лечения я вам уже описала традиционные, то есть я захотела попробовать нетрадиционные способы лечения. И слушая одного умного врача, я услышала, что первое Первое что может помочь уйти в долгосрочную ремиссию при аутоиммунных заболеваниях, это голодание. Мало того, это то, что я услышала про свою болезнь. Но этот умный врач, он говорил... Я не буду сейчас никого тут рекламировать, афишировать. Просто говорю, что врач. Да? Потому что это действительно врач традиционной медицины, у которого есть голова на плечах. То есть это не натуропат, не какой-то там... Врач, который нетрадиционно лечит, это обычный врач. И он сказал, что аутоиммунные заболевания очень хорошо поддаются лечению голодом. И вообще перечислил еще много, прям много заболеваний, которые лечатся голодом. Меня это очень заинтересовало. И я переступила, к, в общем-то, к действию. В первую очередь я, конечно же, бросила курить, но я бросила курить немного ранее. Вот, потому что если вы курите, если вы в промежутках между голодом будете злоупотреблять алкоголем, то вы просто будете перечеркивать весь эффект голода на нет. Поэтому, если вы собрались голодать, то в первую очередь перейдите просто на правильный, на здоровый образ жизни. И избавьтесь от таких вредных привычек, как курение. Если алкоголь еще куда ни шло там иногда, то курения точно нет. Ну, в общем, короче говоря, я решила попробовать. Тем более, что эта практика для меня не была слишком уж новой. Когда-то в молодости, когда еще моим детям было так лет, наверное, по 5, я пробовала голодание. Очень увлеклась книгами Поля Брега, Малахова. Вот, и пробовала голодание, но по молодости, по глупости, не начинала с однодневного, а начала сразу с трехдневного. И на третий день мне было так тяжело. Я сейчас даже, девочки, вот об этом думаю, и я даже... Ну, как бы э, смеюсь сама над собой, потому что я какая я была глупая. Я, не прочитав, не изучив всего, что нужно было прочитать и изучить, перешла к голоду, и, конечно, я очень страдала. Но ничего, в общем, я проголодала три дня. Я не помню даже, как я выходила тогда из голода, как я входила в голод. Помню, что голодала, и прям лились слезы, потому что так хотелось кушать. Вот. Но что касается в этот раз, я, конечно, подошла к этому более разумно. Я, во-первых, просмотрела очень много видео простых людей, которые делились своим опытом, которые рассказывали, которые вели дневники голодания и рассказывали о своих ощущениях ежедневных каких-то. В общем, это было очень-очень интересно. Я увлеклась и прям несколько дней прослушала все лекции по голоданию Михаила Советова, смотрела Ворошилова, доктора Берга. Плюс, конечно же, вернулась к своим любимым книгам Поля Брега и Малахова. Вот. Хотя Геннадий Малахов, вы знаете, он очень своеобразный человек, читать его гораздо приятнее, чем смотреть его канал на ютубе, потому что это какая-то жесть. Надо иметь железные нервы, чтобы просмотреть эти его видео. Ну, в общем, короче говоря, я проголодала один день. Да, это было тяжело, ну, как бы физически, физиологически, потому что бурчала в животе, я не очищала кишечник, то есть это как-то было не совсем приятно. Но, тем не менее, это мне показалось, что это совсем не так уж и сложно. И в следующий раз я подумала о том, что нужно проголодать три дня. Ну, и заходя в голод, я... Я сейчас сначала вам расскажу о моем опыте, да, а потом мы, может быть, в следующем видео уже затронем моменты вот этих вот правильностей, как войти, как выйти, что касается очистительных процедур, гигиенических процедур и всего остального. Поэтому в этом видео будут только мои ощущения, мой опыт. Первого голода, да, и немножечко я затрону все остальное. Значит, но как бы входя в голод, первый день вы даже не хотите есть, потому что у вас все, ну как вам сказать, вот все кипит, бурлит, энтузиазм, мотивация, вы полны решимости какой-то в первый день достаточно легко. Во второй день сила голода, причем больше головой, чем животом, она усиливается. И второй день для меня был сложнее. Но потом, когда я почитала и послушала врачей, и когда я услышала, что они говорят, что на третий день, когда максимум на четвертый, когда ваш организм переходит на эндогенное питание, и вы уже начинаете питаться за счет собственных каких-то больных клеток, и у вас пропадает чувство аппетита. И я подумала, блин, а зачем же мне тогда э, голодать три дня, только войти в этот этап вот этого вот э, нехотения, так скажем, кушать, и потом это все бросить и выходить? И я подумала, нет, наверное, я поголодаю еще. Я э, не принимала во время голодания, потому что я знаю, такой вопрос точно будет, поэтому я сразу скажу, я не принимала во время голодания, в первое свое голодание, никаких БАДов, никаких добавок, никаких эритро... элитро... э, соли, ни эритроцитов, ничего-ничего, электролитов, хотела сказать, извините. Вот, э, то есть я не принимала ничего, я подумала, третий день, мне уже не хочется есть, почему бы мне не попробовать идти дальше, и вот так вот каждый день я говорила себе «мне нормально, почему не пойти дальше, мне нормально, почему не пойти дальше». Еще очень сильной мотивацией на тот момент, когда я вот этот первый длительный голод попробовала, было то, что у меня было очень плохое самочувствие, то есть какие-то нервы, стрессы, какой-то погрешности в питании, после того, как я бросила курить, я начала позволять себе какие-то разные углеводы абсолютно ненужные, вот этот мусор, да, и... У меня было очень плохое самочувствие. В чем проявляется плохое самочувствие при красной, при красной, при волчанке? Это прежде всего боли в ногах, в суставах. Это общее очень плохое самочувствие. Это знаете, как вот те, у кого была онкология когда-то, они понимают, когда у тебя, ну, не сильно-то что-то болит, но тебе просто плохо. Вот тебе просто плохо. Я не знаю, как это объяснить. Вот, ну, по крайней мере, вот есть ощущение, что организм разрушается, что что-то происходит очень плохое. Ну и плюс, вот у меня очень сильно начинают болеть ноги. У меня просто такое впечатление, что я, у меня иголки в ногах, в ступнях, в выкрах. Это очень болезненное ощущение. И вот еще благодаря тому, что я вышла из ремиссии, и у меня были вот все эти симптомы, обострение болезни, меня еще это подтолкнуло в первом же голоде зайти сразу далеко, пойти сразу дальше. И вот так прошла неделя. И когда прошла неделя голода, я подумала о том, что, наверное, и, во-первых, на четвертый, и на пятый день уже становится очень хорошо. В плане, легкости, абсолютно ничего не уже не болит, ну, не абсолютно, но почти ничего не болит, то есть э, ты находишься в каком-то таком состоянии, когда тебе несложно прыгнуть на 3 метра, ну, вот тебе так кажется, да, то есть это вот такое состояние, когда ты можешь... Э, Быстро побежать, сорваться с места, как будто тебе 15 лет. Когда ты можешь далеко прыгнуть, когда ты можешь не просто нагнуться, а головой чуть что не в пол там макнуться, да? Ну, то есть у тебя такое ощущение. Это не значит, что ты это делаешь, прыгаешь на 3 метра или срываешься э, с места в космос, летишь. Нет, это такие ощущения, это какой-то немножечко драйв, немножечко... Легкость такая, знаете, перелегкость. Пере Но э, это лично мои ощущения. Я не говорю, что это у всех так. Да? Я сейчас вам только рассказываю про свои ощущения. Э, и э, когда уже прошла неделя... Мне не хотелось возвращаться к еде, мне даже было страшновато, потому что я думала о том, что мне вот сейчас ничего не болит, в животе не бурчит, у меня ничего плохого не происходит, я сейчас вернусь к еде и опять все это будет. Но не, сейчас не подумайте, что это я там уже впадала в анорексию в какую-то, да, и что я вот уже не хотела есть, я боялась еды, и нет, ничего подобного не происходило. Я абсолютно нормально контролировала процесс, я просто не хотела вернуться в болезнь, я боялась, что я вернусь к еде, и у меня вернутся мои симптомы плохие, да. При этом я делала клизмы, ну, через день где-то так, иногда каждый день, иногда через день. Значит, что касается второй недели, я решила, что я зайду на вторую неделю. Вторая неделя была сложнее, потому что вот эта легкость, вот это состояние бодрости и возможности твоего организма сделать что-то физически, то, чего ты раньше не делал, вот это сменилось упадком сил. Причем упадок сил был такой, что вот это такое впечатление, знаете, когда вы утром просыпаетесь, и вы уже как будто пьяный. Вы вот в таком вот состоянии, вот такое вот, понимаете, вот это с самого утра уже нет сил. То есть вот ты еще только встал, вот еще ничего. Ты так что-то делаешь, там двигаешься по кухне, что-то идешь в магазин. Но ты приходишь, и все, и батарейка разряжена, и тебе нужно полежать. Полежал 15-20 минут, опять подзарядился, опять походил, походил. Но если мне приходилось идти на прогулку на час, во-первых, все скамейки были мои, я под, при, присаживалась для того, чтобы немножко набраться сил, а во-вторых, ну вот состояние, как будто ты как будто вот ты пьяный, такое вот, знаете, состояние помутнения раз, разума, что ли. Нет, разум, как раз четкость мысли есть, но все процессы в организме настолько замедляются, что слабеет даже речь даже голос, он становится каким-то, знаете, не энергичным, не сильным, а он становится каким-то слабым, тихим. Во-первых, во-вторых, нападает такое, знаете, состояние умиротворения, Тебе ничего не раздражает, все спокойно, даже если кто-то что-то говорит, ты так очень спокойно на все реагируешь. Ну вот реально вот нету бодрости, нету энергии, но жизнь переходит в такое, знаете, полусонный, полусонное такое состояние. В общем, первый мой голод дошел до двух недель. И на пятнадцатый день я стала выходить из голода. Опять же, я очень переживала, я все делала по книжкам, с этим соком, с этим всем. Дальнейшие мои выходы уже были другими, я экспериментировала. Вот, потому что мне не понравился сразу вам скажу выход на соках. Он возбуждает очень сильный аппетит, вот эти простые углеводы не понравилось. Вы можете со мной спорить, вы можете выходить по-другому. Я вам говорю то, что происходило со мной. Вот. И, соответственно, я вышла из голода, и я вошла в ремиссию. Волчанка не проявляла себя где-то около двух-трех месяцев. То есть потом я, конечно, начала позволять себе тоже какие-то излишества, но такого такого сильного э, плохого самочувствия, как было вот накануне, у меня больше не было. То есть я чувствовала, что я вернулась в ремиссию. Это для меня было таким толчком и такой мотивацией продолжать периодически голодание, что я, конечно же, очень заразилась этой идеей и стала делать это регулярно. Как регулярно? Значит, где-то примерно каждые 2-3 месяца я заходила на голод на 10-14 дней. Никогда не планирую голод, вот во сколько, сколько дней я буду на голоде. Вот ну, невозможно, потому что, понимаете, ваш организм вам сам подскажет, когда вам нужно выйти из голода. Иногда думаешь на недельку, а 5 дней и нужно выйти. Вот вы сами это почувствуете. Иногда хочешь зайти на три недели, а вот выдерживаешь 15 дней или 11, и дальше ну никак, вот хочется есть. Кстати, вот, вот этот симптом, когда вам реально хочется кушать, когда у вас при виде еды начинает вырабатываться слюна, это уже сигнал о том, что организму нужны какие-то нутриенты и пора выходить. Вот. Ну, ребята, я, наверное, все-таки прервусь, и, наверное, будет еще одна часть, где я буду рассказывать о том, как я входила, как я выходила, какие процедуры делала и что, как у меня складывалось. Потому что, ну, уже почти 20 минут, а я рассказала только половину того, что хотела рассказать. Для того, чтобы видео не было слишком длинным, давайте разделим его. Так что я с вами прощаюсь, но очень скоро продолжение следует. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии о своем опыте, я буду очень вам признательна, потому что чей-то опыт всегда дает нам э, какие-то знания. Всего доброго, прощаюсь, но ненадолго.